Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня рубрика «Эксперименты». Я сыграю 3 часа на Deathmatch подряд, и после этого пойду играть в Faced. И я посмотрю, есть ли в этом какой-то смысл, есть ли какая-то разница, и заберет ли меня скорая с травмой руки. Это все очень большие вопросы, поэтому я готов приступать к этому прямо сейчас. Два года назад я пробовал всего такой ролик, и меня еле-ка хватило на час. Что будет за три, никто не знает. И в этом-то и весь интерес. Так что, Simple и команда, я не просто так в вашей форме. Возможно, это новая мета. Готовьтесь, приступаем. А, ну, кстати, пока я на энергии, на кайфе, пожалуйста, давайте наберем 20 тысяч лайков. Это очень важно для продвижения этого ролика, потому что, опять же, канал сейчас испытывает не лучшие времена. Надо в рекомендации вернуться. Да. Ну что ж, полетели. Первый килл. Так, первый килл. Так, э, ладно, первый кил. Все, первый кил у нас есть. Так, наверное, нужно расслабленно играть. Я начал с легкого режима. Надо играть на чиле, на расслабоне, с музыкой, и все получится. О, oh, да... Yeah. Dominating. Кстати, если говорить про досматч на Сайпершоке, то есть подробности. Мы его неплохо так обновили. У вас на экране весь чинжлок, но самое главное это обновление спавнов и добавление сложностей. Сейчас есть легкий, средний и тяжелый. Каждая из них отличается количеством слотов. Чем их меньше, тем легче вам убивать противников и вы не будете спамиться в спине. На медиуме середина и на харде настоящее мясо. Dominating. Killing spree. Rampage. так первые 28 минут были сыграны первый до есть следующий будет интереснее потому что я сыграю все 60 минут которые есть в раунде Rampage. Monster kill. Ultra kill. Oh. Rampage. Monster kill. Kill. давай все давай да. пай, пай, это было очень близко так полтора часа мы сыграли ровная половина у нас уже есть Rampage. Не умри, пожалуйста, вери Наконец-то Ай, а. Ну слушайте, вроде это был максимум Последний час, ровно последний час Самое интересное, погнали По ощущениям Кайф, кайф, кайф, абсолютно кайф А вот это не кайф вот это... Так, осталось ровно 30 минут На самом деле Правда, как-то не особо это сложно Я очень жду фейсит Мне кажется, настреливать буду неплохо Вот только пистолеты буду потренировать И было бы все шикарно Так, мучения закончились Мучения закончились 501 кил о господи это круто скажу вам так не особо устал правда я думал будет хуже а спонсор этого ролика сайт GGDrop И на самом-то деле это уже давно не сайт Потому что они открыли свое приложение На андроиде. Если ты обладатель андроида То скачивай прямо сейчас ссылочку в закрепленном Комментарии и открывай кейсы в любом Месте, где ты находишься. А тем более В этом приложении эксклюзивные промокоды И акции, которых нет на сайте Но также на сайте сейчас активен Wild Event Где за каждый 1 рубль депозита Вы получаете один point. Покупайте на эти поинты пули и выбираете Мишень. стреляйте в мишень и получаете Ценные призы. На GGDrop очень много Сейчас мини-игр, которые дают вам буст И в кэшбэках, и в настоящих депозитах Все ссылочки вы сможете найти в закрепленном комментарии Если что, я запустил катку Фэссит премиум в соло Это рандома, поэтому посмотрю, что будет Ай, ладно, но выиграл раунд Стреляешь? Он сайт, он сайт, О, Господи, это было хорошо. Вау Боже, я на ДМ'е Боже, я на ДМ'е Шорт, шорт, шорт, шорт, шорт, шорт, Ох Вот это БДМ, а Найс, бро Найс, найс, найс о, ван Тетрис. Найс, труно. Last. Найс. 23.17, 1.35 когда Слушайте, на самом деле неплохо. Но еще рано делать выводы. Нужно еще две. Ту сети, ту сити. Чёрт, какой тайм был Не понимаю, что происходит на этой карте Пока что Лоу хп О боже. гад Эван Фак, Uh, let's go трехчасовой The где Давай. пошла игра nice. Ого, спасибо за позорный раунд. Ой, ладно. Это очень плохая игра. Мне кажется, тут больше команда и карта, чем моя недолг. Палас. Один... Один... Один. Один. Один. Один. Один. Один. Один. Один. Стюарт! Nice, Стюарт! я вам хорошо Стюарт! Стюарт! Стюарт! Стюарт! Стюарт! Стюарт! Стюарт! Твой, твой, твой. Какие я могу сделать выводы? Играть в тест матч 3 часа перед фейсом это возможно. Рука у меня целая, все в порядке. Но тут вопрос: стоит ли это делать или нет? Каждый день я бы это не советовал. И вообще я бы это не советовал. Мне кажется, часовая тренировка и трехчасовая ни от чем не отличаются. Зачасто уже полностью отыграл. Ты полностью понимаешь, как работает мышка, куда она целится. И потом уже настоящий перебор. Мы сыграли три катки до десматча и после. Сейчас у вас на экране разница в кдшке и какой у нас буст. Да, буст у нас реально есть. Трехчасовая тренировка пошла на пользу. Она меня не убила. Но тут такой момент. Мне кажется, что моя тренировка 15-20 минут повлияла бы также на мой кд. И трехчасовые тренировки это просто баловство и... Послушайте музыку под десматч, если ты не играл в CSGO очень долго. А так, я для себя понял, что убийца, играя в десматч 3 часа, невозможно. Напишите в комментариях ваши рекорды на десматче по времени за один подход. Будет интересно почитать, и какой у вас средний КД. В сегодняшней тренировке в этом ролике я вижу больше плюсов, чем минусов, потому что я реально получил азарт от ожидания первой игры на фесте спустя 3 часа. Спасибо большое всем, с тобой был я, Эрик Шоков, и до следующего ролика. Не забудь подписаться на канал, пожалуйста.